Премиальный коттеджный поселок в Адлере. Солнечные сады. Друзья, всем привет. В сегодняшнем обзоре без лишней воды и прелюдий. Только нужная информация. Премиальный коттеджный поселок в Адлере. В микрорайоне Орел-Узумруд. Солнечные сады. Коттеджный поселок высоких стандартов качества. Территория проекта около 4 гектар. Как вы любите, место идеально ровное и вся инфраструктура в непосредственной близости. Автобусная остановка прямо возле коттеджного поселка. До 53-й гимназии, два с половиной километра, туда возит школьный автобус, там же детский сад и поликлиника. До магазина «Магнит» всего 650 метров. Там же магазин «Пятерочка» и поблизости круглосуточный гипермаркет. Согласитесь, это очень удобно. До моря есть две дороги. По улице Гастелло 5 километров, там же ЖД вокзал. Или по улице Православная около 3 километров. А там пляжи курортного городка, где масса развлечений, океанариум, парковые зоны и так далее. До аэропорта всего 7 километров, до Олимпийского парка 15 километров, до Красной Поляны 49, рядом с поселком два озера Серебряное озеро, всего в полутора километров и Очегварское озеро в двух километрах, где можно порыбачить. Также рядом с поселком есть неплохой ресторанчик Кон Коронель, всего-то 350 метрах и есть место для прогулок на лошадях. Кстати, имеется и третья дорога через улицу Банановая, просто там еще не положили асфальт. Она сократит дорогу к аэропорту и Красной Поляне. Коттеджный поселок премиум-класса «Солнечные сады» состоит из 35 двухэтажных домов в классическом стиле и 57 таунхаусов в стиле хай-тек. Поселок максимально соответствует вашим критериям. Закрытая территория с круглосуточной охраной комплекса, архитектурный стиль, минимальная плотность застройки, широкие асфальтированные дороги, соблюдение всех пожарных норм, пешеходные зоны и велодорожки по всему комплексу. Большое количество территории состоит из зеленого массива. Современные детские и спортивные площадки, футбольные и волейбольные площадки теннисный корт, а также зона с шезлонгами и круглогодичный бассейн. Дома площадью 169, 190 и 213 квадратных метров. Коттеджи сдаются в предчистовой отделке. Земли от 4 соток. К каждому коттеджу Парковочное место 2 или 3. Система «Умный дом». При строительстве используются современные и дорогие материалы. Таунхаусы имеют площадь 125, 159 и 162 квадратных метра. Также система «Умный дом». Таунхаусы сдаются в черновой отделке и свободной планировке. Большое количество окон позволяет сделать идеальную планировку. Каждый таунхаус имеет два парковочных места и плюс одна сотка земли. Кровля эксплуатируемая свободного назначения. Там вы можете сделать джакузи, летнюю кухню, зимний сад, спортзал, да все что угодно. Кстати, гостевая парковка остается за территорией. Это делает поселок более безопасным. Все коммуникации центральные, поселок газифицирован. Кстати, никаких проводов коммуникации будут под землей. И вот этот веб, он не рабочий, на это есть все документы, экспертиза, кстати, которую вы можете заказать самостоятельно, чтобы в этом убедиться. Кстати, на Серебряном-то озере вы можете не только половить рыбу и пожать шашлыки, а много чего другого. Также покататься на катамаранах, искупаться, порыбачить, сапсерф, вейборд, все это доступно и близко. И это не входит в стоимость, что вы понимали, при покупке таунхаус или дом. А то есть такие риэлторы, которые говорят, вы покупаете там земельный участок, а здесь вам он клюзи. все, все включено. включено. Просто я посмеялся. Представляете, какие люди есть? Приезжайте, всегда будем всем рады. Теперь самое главное, это цена. Успейте купить дешевле, потому что в ближайшие дни будет подорожание на 10 миллионов на коттедже и на 5 миллионов на таунхаусы. На сегодняшний день минимальная цена коттеджа 40 миллионов 900 тысяч, таунхауса